Здравствуйте! Сегодня хочу вас познакомить с аппаратом 715G для автономной мойки. Будь то у вас экскаватор, лодка или трактор, он справится с любой задачей и сегодня я вам его продемонстрирую. Этот аппарат с легкостью умещается даже в багажнике малолитражки, но при этом он довольно мощный. 715G имеет бензиновый двигатель марки Honda модель двигателя GX160. Мощность данного аппарата составляет 3,6 кВт в электрическом эквиваленте. Данный аппарат имеет уже встроенный водяной фильтр, то есть если вы используете не очень чистую воду. Также данный аппарат в комплекте имеет две подсумки. Одна из них предназначена для нанесения химии для нанесения химии. Чтобы произвести мойку машины после нанесения, нам необходимо ее поменять. Вот она находится здесь сейчас в комплекте. Есть здесь есть специальный держатель, который фиксирует форсунку, чтобы она не потерялась, поскольку это резина. Она отсюда уже так просто не вылетит. Также данный аппарат может подавать химию. У него присутствует такая фланга с фильтром, которую вы опускаете в емкость с химией. Аппарат использует бензин марки АИ-92. Раскоп крайний источником воды для данного аппарата может служить любая подходящая емкость, будь то бочка, либо просто вот такая маленькая баночка. Здесь все очень просто: используется быстроразъемное соединение, шланг три четверти, то есть и штук Все подключение произведено. После этого нам необходимо сделать подачу топлива, то есть открыть краник. экран подачи топлива. Он включен. Воздушная заслонка переводится в режим закрыть. Газ убран на минимум. После этого нам необходимо включить тумблер в режим он включен. Все, сейчас можно запускать аппарат. Запуск осуществляется при помощи кикстартера. Как мы с вами видим, вода в аппарате уже есть. Он сам закачал воду из этого бака. Давайте его закушим и прикрутим пистолет. Убираем транспортировочные хомуты. И прикручиваем шланг. После того, как мы подключили шланг, мы можем снова запускать аппарат. Этот автономный аппарат при своих маленьких габаритах имеет довольно выдающиеся технические характеристики. Его производительность 600 марки Фонда GX160 мощностью 4 силы. При этом потребление топлива составляет всего 1,4 литра в час при максимальной своей нагрузке, то есть при самых максимальных оборотах 3600 оборотов в минуту. В размер топливного бака 3 литра 200 грамм, этого хватит для беспрерывной двухчасовой работы аппарата когда требуется автономное решение проблем мойки. То есть вам необходимо помыть фасад здания, будь то наружная реклама, будь то выезд большегрузной техники из грунтовых дорог на дороге общего пользования. То есть любое автономное решение уже решено в этом аппарате.